Уважаемые друзья, я приехал из брюс с такими большими проблемами. Я не знаю, 8 лет я жил с болями в спине, я не мог согнуться, я зубы чистил. Вот так. Сейчас я просто на эмоциях говорю, потому что я очень сильно рад, что у меня от одного раза все прошло. Я теперь могу гнуться в любую сторону и все, и могу его вот так, и так, и даже танцевать. Так что это очень, я вообще, я в шоке, я такого не ожидал. Я тоже ходил здесь в Германии много по врачам, про, по остеопатам. Ну, результата как такого вообще никакого не было. А сейчас вообще как небо и земля. Так что, ребята, приходите к Александру Санарову.